Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодняшняя тема нашего дискуссионного клуба, нашей беседы, называется «Достаточно интересная». Пища будущего, как она изменит человечество и мир. Давайте представим наших уважаемых гостей. Сегодня в нашей студии Такие замечательные гости и специалисты именно по этой теме. Это Калимулин Марат Ильдусович, директор автономной научно-практической некоммерческой организации «Институт питания и охраны здоровья», автор десятка статей по функциональному питанию и по алиментарным болезням. Кроме того, он является кандидатом экономических наук. И я еще с большим удовольствием представляю вам, Марию Сергеевну Абызову, аспиранта кафедры генетики нашего Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Ну и с вами я, ведущий Бигбов Альберт. Сейчас мы продемонстрируем вам несколько роликов, посвященных этой теме. Здарова, народ! Меня зовут Илья, и позади меня, наверное, одна из самых главных и самых важных новинок Сиес 2019 года, мимо которой мы ходили несколько дней, и только сейчас, в последний день, добрались до того, чтобы попробовать бургер с мясной котлетой, но которая на самом деле не содержит ни грамма. Мясо. Вот в этом фургончике, который позади меня бесплатно раздают всем желающим такой маленький слайдер. Слайдер это микробургер, две булки, одна котлета. Я вижу здесь еще помидорку, и где-то там должен быть листик салата. И самое главное, что эта котлета полностью произведена из растительных материалов. Животные не пострадали ни одно. Не могу сказать, что я исповедую идеи вегетарианства или тем более веганства. Я ем мясо и не испытываю никаких угрызений совести по этому поводу. Но тем не менее, мне очень очень интересно попробовать, насколько искусственное мясо из растительных материалов может быть похоже на настоящее. Мне на ладошку уже что-то капнуло. Давайте попробуем. Но знаете, что я вам хочу сказать? Если бы я не знал, что это котлета без мяса, я бы ни за что бы не догадался. Котлета, знаете, такая жирненькая, мясистая, насыщенная соком. Вот с нее капает даже, как вы видите. И серьезно, это никак, вообще никак не отличается от обычного, привычного нам мяса. 0 миллиграммов холестерина, 7 граммов протеина, без антибиотиков, без животных гормонов. И микроскопическое влияние на окружающую среду, в отличие от настоящего мяса. Я еще, с вашего позволения, кусну. М -м -м. вкусненько. Мне нравится. Вот вы знаете, у меня жена вегетарианка, она не ест мясо, и я ее поэтому называю гастродевиантом. Ну, просто потому, что я считаю, что мясо это вкусно, и его нужно есть. Но когда мы идем в какую-то бургерную, типа великолепного бургер в Берлине, она заказывает бургер, ну, типа с грибной котлетой, с овощной котлетой, без котлеты. И я представляю, насколько ей бы понравилась вот эта штука. На вкус как мясо, выглядит как мясо. Тут Реально вкусная штука и, главное, без мяса. Я его вещи сейчас сожру. Прям реально сочная котлета. Честно, я не перестаю вот сейчас жую и не перестаю удивляться тому, что эта котлета сделана не из мяса, а на вкус она реально мясная. Технология производства псевдо продуктов уже пережила целую кучу экспериментов. Были удачные, были неудачные. Сейчас мы едим уже вторую версию такой котлеты, которая действительно, ну, повторюсь, уже в который раз полностью идентичном котлете мясной. Она полезная, она здоровая, в ней совершенно нет холестерина. И представляете, какой полезный отпечаток может оставить эта технология на нашей текущей экологической ситуации. Вы, наверное, все прекрасно понимаете, что говяжьи котлеты производятся из коров, а коровы, в свою очередь, в огромном своем количестве, оказывают значительное влияние на парниковый эффект, на нашу экологию и прочее-прочее. Таким образом, сократив поголовье скота, которое затем используется для производства мяса, мы сможем действительно позитивно повлиять на нашу окружающую среду. Итак, наша тема ⁇ пища будущего. Сегодня весь мир наблюдает за смелыми и достаточно спорными с точки зрения этики и против аспектов экспериментами в области искусственного питания. Речь идет об искусственном мясе. Сегодня... Может быть, кто-то из вас край муха слышал об этой теме, кто-то впервые услышит эту тему, но в ряде стран достаточно далеко ушли уже по этой тематике. 5 августа 2013 года в Лондоне состоялась очень необычная пресс-конференция. На ней ученые из Университета мак представили образец искусственного мяса, Они а Сделали самый настоящий бургер на глазах у телезрителей, то есть там пришел повар. Он очень красиво пожарил подложку для, мясную подложку для этого бургера, обернул его, и они с удовольствием это все съели в эфире. Это было искусственное мясо, выращенное, искусственно инвитро, как говорят медики и биологи. Здесь была продемонстрирована именно та вещь, над которой бились ученые на протяжении нескольких десятков лет. И первым даже эту тему поднимал никто иной, как премьер-министр Великобритании Уинстон Чертель. Он писал в своих дневниках, в своих размышлениях, книгах, он писал о том, что человечество будет выращивать искусственное мясо, что человечество в конце концов, перейдет на него. И первые эксперименты в области искусственного, выращивания искусственного мяса, они начались с началом 2000-х годов. И в 2001 году уже были, в 2002 были первые эксперименты по, на этой почве. Вот. И сегодня мы констатируем, что искусственное мясо, оно уже начинает входить в быт. И а, в ряде стран, например, а, в том же самом Сингапуре а, очень а, известен а, контракт а, американской фирмы Jazz, которая поставляет в сети Burger King а, выращенные искусственные куриные наггетсы и прочие а, вещи, сделанные совершенно искусственным путем. И а, никого не удивить сейчас а, тема искусственного мяса в той же самой Калифорнии, а, никого не удивить, тема искусственного мяса в той же самой Германии. Везде растут стартапы, а, везде пытаются сделать а, какие-то вещи, а, бург, бургеры делают, делают наггетсы, делают а, даже, по, есть даже робкие попытки производства стейков, и а, технология совершенствуется, совершенствуется. В 2013 году в Лондоне, когда показывали первый бургер, с искусственным мясом уже тогда сказали что искусственная себестоимость, о, себестоимость производства этого искусственного мяса она тогда выглядела просто космической то есть она насчитывала около 300 тысяч долларов представляете 300 тысяч долларов за один а, бургер вот и теперь Стоимость производства стала падать в разы, а то и даже на порядке. И сейчас речь идет о себестоимости производства подобных вещей где-то в районе от 100 и ниже долларов. И некоторые докладывают, что даже им удалось достигнуть себестоимости 20 долларов за бургер из искусственного мяса. И мы сейчас вплотную подходим к очень интересной вещи, что... Сама индустрия искусственного мяса, то есть, перефразируя слова классика, из всех искусств для нас важнейшим является мясо, вот. перефразируя эти слова, мы должны сказать, что производство мяса, оно коренным образом, искусственного мяса коренным образом перевернет вообще все сферы человеческой деятельности, потому что Человек так устроен, он мясное а, животное, он потребитель мяса, он очень любит это мясо, и а, многие а, цифры а, цифры по потреблению мяса растут и растут, и, соответственно, вся индустрия вокруг этого растет и растет. А, можно привести китайцев, которые при употребляли потребляли в четыре раза меньше мяса, но с экономическим ростом, у них уровень потребления сейчас вырос а, четыре раза. И <смех>, вообще прогнозируют, что человечество а, скоро, а, там, после 30 -го года, достигнет величины уже а, около 10 миллиардов а, человек. И, соответственно, вырастет спрос на мясо, как его закрыть, плодить эти пастбища, плодить коров, свиней, птиц или перейти на эту новую технологию. Вот об этом мы сегодня поговорим. Простите за столь а, длинный такой экскурс, но он необходим, потому что а, тема такая, что кто-то, я еще раз повторюсь, кто-то, может быть, краем уха слышал, а кто-то вообще не слышал. Поэтому а, давайте начнем, а, наверное, с технологической точки зрения и спросим а, Марию Сергеевну о, о технологии, как производится это искусственное мясо? Сначала мне хотелось бы немного оговориться. Тут используется термин «искусственное мясо». Не такое уж оно искусственное на самом деле. Ведь это мясо выращено из клеток животных, которые забраты у животного и культивируются в лаборатории практически в тех же условиях, в которых они растут в организме животного. Как забирается мясо? Животное страдает от этого? То есть клеточки, вернее, для производства мяса. Нет необходимости при заборе животное убивать. Можно сделать местную анестезию, асептический разрез, забрать небольшой участок ткани и затем выделить из него стволовые клетки. И животное может жить спокойно. Наверное, у него будет немножко болеть шарамик, но недолго. А сколько из одного животного можно понаделать других животных? Сейчас я точно не смогу вам ответить на этот вопрос, потому что наша деятельность находится в стадии разработки. Пока что мы работаем уже около года, с материалом от одного животного. Я так понимаю, это стартап, расскажите, пожалуйста. Да, мне повезло работать э, в стартапе, который называется «Артмид» и базируется в Казани. В России, насколько я знаю, всего два подобных стартапа, в одном из них я работаю. И э, вы сейчас э, занимаетесь именно вот э, каким мясом? Курица, птица? Сейчас мы занимаемся каниной и осетриной. Так повелось, что в Татарстане издревлеет мясо данных животных активно употреблялась, и это является нашей фишкой, потому что большинство стартапов выращивают мясо более обычных животных, таких как коровы или, вот как вы заметили, курицы, мы решили пойти не совсем обычным путем. Что касается технологии, как я уже сказала ранее, производится забор столовых клеток у животного, далее эти клетки выращиваются в лабораторных условиях, в чашках Петри в большом количестве, и затем мы используем их в 3D-печати. Сколько длится вообще процесс? как он вообще выглядит, вот можете как-то там обратно хотя бы это показать рассказать. Это какие-то автоклавы, да, то есть, то есть там. Да, да, да, конечно. Не, ну, не совсем автоклавы, хотя автоклавы мы тоже используем. Мы работаем в условиях полной стерильности, в ламинарном боксе. То есть э, угу. никакого контаминирования бактериями быть не может. И это один из плюсов такого мяса. Потому как всем нам известно, что в мясе животных. Может содержаться большое количество бактерий, разных вирусов, и есть возможность заразиться чем-нибудь, если данное мясо, например, не подвергнет должной термической обработке. Та технология, которую мы развиваем сейчас, в будущем, когда она выйдет на рынок, э, позволит полностью избежать какого-либо бактериального заражения при поедании такого мяса даже без должной термической обработки. Масштабируется ли технология Артмита? Скажите, то есть ее можно вот взять вот как-то там промышленные масштабы перевести? На сегодняшний день, конечно же, нет. Понятно, что стартапу нашему всему, всего год, и даже если говорить больше о других стартапах, которые расположены, например, в, в Америке базируются, либо же в Европе, надо понимать, что и финансирование там в разы, и в десятки раз выше. Тем не менее, даже наши зарубежные коллеги еще не вывели продукт на рынок. То есть масштабирование до производственных масштабов еще не осуществлено, но технология молодая, она развивается. Я надеюсь, где-то года через три или пять мы услышим о первых э, выходах на рынок в этой области. Сколько времени, э, скажите, пожалуйста, нужно для того, чтобы хотя бы бургер сделать? Вот из, э, вот мы взяли, подошли к корове, сделали надрез, биопсии, да, правильно так называют, взяли кусочек ее клеток. Я так понимаю, там какая-то подложка. А, питательный субстрат, это все так кладется туда, то есть стерильность, естественно, все правила безопасности и гигиены. И через какое время это все вырастает? По оценкам наших коллег, за три недели. Три недели. И можно опять к этому теленку подойти? и Можно даже не подходить к этому теленку, потому как его клетки были до этого нарощены и заморожены. Можно просто достать их из криобанка, снова разрастить до необходимых масштабов и сделать еще один бургер. Светлое будущее всего человечества, уважаемые телезрители. Смотрите, одна корова может накормить все человечество, весь человеческий род, поставлять один раз поставив клетки, которые будут тиражироваться, тиражироваться, тиражироваться и... Ну, это можно сказать, как в Индии, это будет священное животное для всего человечества. Так? Ну, делать настолько оптимистичные заявления я бы на сегодняшний день не стала, но идея такова. Понятно. Мы сейчас хотим рассмотреть такую вещь, как эффекты вообще связаны от появление этого искусственного мяса. Мы пока говорим про мясо, потом мы плавно перейдем и к другим вещам, вроде искусственного питания. Вот. А, и понятно, что здесь есть многочисленные эффекты. И вот я бы хотел поговорить о вот эффектах для человечества, для людей, для их пищевых наклонностей, для их, для их образа жизни. Я бы хотел поговорить с вами, Марат Ильдусыч, Просить, задать вам вопросы вот как это вообще все изменит вот скажите пожалуйста Вы знаете я хотел бы начать свое выступление с актуальности задачи той которой занимаются сегодня коллеги безусловно вот эти вот фундаментальные исследования на несмотря на дороговизну сегодня там выхода товарной продукции какие-то сложности мы должны здесь просто поддерживать эти стартапы, потому что иначе мы просто отстанем очень сильно. Да. Это мы должны понимать. И очень приятно, то, что на площадке нашего Казанского Федерального Приволжского университета этот стартап рождается. Сегодня ведь, можно просто сказать, сегодня есть нутриентный дефицит в питании нашего населения. Он есть даже в цивилизованных странах. Вот мы открываем федеральный проект, который называется «Укрепление общественного здоровья». Здесь четко написано, это поручение президента, правительства Российской Федерации. Не менее 30% населения обеспечены доступом к пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов. Теперь давайте вот это вот все переведем на понятный язык. Та ситуация, которая сегодня есть, к сожалению, в обеспечении животноводческой продукции, а ведь мясо нам оно представляет интерес благодаря своему хим составу. Аминокислотный ряд, в первую очередь незаменимые аминокислоты, да? некоторые витамины, такие как В12, которые животного происхождения в первую очередь усваиваются. То есть, и мы хотим мы не хотим, мы должны мясо в рационе потреблять. Сегодня животноводство, к сожалению, вы об этом сказали, не всегда может предложить рынку качественное мясо. Благодаря тому, что все промышленные технологии, они так или иначе связаны с комплексом ветеринарных мероприятий. Птицеводство, свиноводство, где наиболее скороспелое мясо, наиболее серьезная роль ветеринарии. То есть медикаменты, гормоны, профилактические мероприятия, если, не дай бог, какой-то прорыв по заболеванию, то уже идет лечебная дозы. Mm -hmm. Это все безусловно, когда мясо скороспелое, все это в товарной тушке мы имеем. И что бы мы потом с ним не делали, мы потом это будем наблюдать в виде роста аллергических заболеваний наших детей да, или взрослых. Снижение иммунитета, это все не бесследно теперь то что сегодня говорят вот для татарстана 30 процентов да это практически вот срок исполнения 15 декабря 2019 года 30 населения это для татарстана практически там миллион триста наверное да миллион двести там семьдесят двести татарстане там 4, почти 4,5 миллиона это татарстане для, да это для казани наверное вы цифру привели нет почему в татарстане сегодня а ты, вы имеете в виду, да, 30, сегодня... Вы, вы имеете в виду 30 сегодня я Прошу просто прощения. еще не слышал чтобы мы 4 миллионного Татарстанцы праздновали, потому что я думаю, что это будет с размахом праздноваться. Uh -huh. То есть в Башкирии, да, они за 4. У нас чуть-чуть до четырех не хватает. У нас хорошая динамика. Так вот, делим на 3, это получается миллион с лишним. Uh -huh. Теперь, э, то есть этот дефицит есть, он указан. Понимаете, он для всех регионов практически uh -huh. есть, да. А, сегодня мы э, продукцию инвитра есть, выращенную, выращенную по такой технологии, да? Значит, мы ее рассматриваем с точки зрения как э, решения вот этой вот проблемы дефицита. То есть в данном случае по усвояемому аминокислотам, по незаменимым аминокислотам, по витаминам, э, некоторым минералам и биологически активным веществам. То есть говорить о том, что мы там завтра будем производить продукцию, как, условно, там, челны-броллер или там камский бекон. Будет нет, стоять. безусловно, Отмит, да. Большие заводы. Нет, нет, но это, вероятнее всего, будет. Будет за этим будущее. Угу. Давайте, мой рынок развивается очень быстро, не будем пока иронизировать. Возможно, это все будет. Но, вот с точки зрения для того, чтобы вот, вот эта вот биологически активная добавка к тому нашему рациону, вот мы съели небольшой кусочек вместе, допустим, на первом этапе, да, и, э, вместе с классическим мясом, угу. и получили необходимый запас витаминов и минералов. Понимаете? Вот биологически активная добавка, выращенная экологически чистым натуральным путем. По мере того, как будет снижаться себестоимость, по мере масштабирования промышленного производства. Себестоимость будет падать. Сегодня даже можем в динамике посмотреть. Тринадцатый год себестоимость была. И сегодня да, уже да, есть... На порядке, сегодня да, уже, поединка. вот Мария говорит, ну, сегодня уже в Силиконовой долине, есть, допустим, там, в Кремниевой долине да, в Америке, есть бары, которые то есть уже этим занимаются. Ты, вот вы звоните туда и говорите, вот я буду у вас в Америке, допустим, там 23 марта. Моя фамилия там, Иванов. Петр Иванович, Нет. мне, пожалуйста, вот, порцию, вот порцию сделайте мне из этого, не вопрос. И это все более-менее доступно. То есть э, мы сейчас говорим о том, что э, сегодня для решения вот этой вот поставленной задачи необходимо иметь разные источники. И вот этот вот источник производства, продукции, товарной. А мы говорим все-таки о том, что это товарная уже продукция, неважно она ин vivo выращена, то есть ин она выращена, да, она должна соответствовать э, качественным показателям для функционального воздействия на организм. И что для нас, для нутрициологов, очень важно, то, что любой культивируемый процесс человека, он управляемый. Угу. Мы, допустим, говорим о том, что вот нам, дорогие коллеги, не нравится, что у вас вот не так много витамина группы В12. Вы подумайте, как вашу субстанцию... Подкормить, вывести, для того, чтобы, значит, его было достаточно. Или, например, допустим, очень важный аспект сегодня, да, нутрициологи с диетологами, со специалистами, с физиологами спорят. Вот роль мяса в здоровье организма, то есть. Если бы, конечно, мясо сегодня мы могли бы культивировать и управлять эти процессы по химическому составу насыщенных или полиненасыщенных жирных кислот. Нам интересны поле ненасыщенные. Омега-3, линолевая, алиновая кислота. Uh -huh. А, к сожалению, в традиционном мясе, да, значит, говядина, допустим, или там канина, неважно, да, к сожалению, значит, вот эти вот мононасыщенные жирные кислоты, они преобладают. Вообще любая животноводческая продукция. И в этом смысле управляемый процесс, он представляет, конечно, для физиологии человека, для... Решение функциональных задач, огромный потенциал научный. Поэтому мы с удовольствием значит, готовы поддерживать, готовы молиться, чтобы у них это все получалось и снижалась себестоимость. Можно задать вопросы да. которые наверняка зададут наши телезрители, которые хотят задать наши телезрители. Смотрите, вот мы получаем некую вещь, мы, как бог, можем сделать из, этой, из этого искусственного мяса продукт с, заданным, с заданной, допустим, палитрой витаминов, аминокислот. Мы можем даже вот, ну, какие-то лекарства туда да, вводить. Вот когда, ну, допустим, если речь идет о питании людей, болеющих людей, мы можем им предложить искусственное мясо с какими-то вот добавками лекарственными. С какими-то, так скажем функциональными ну, вот, особенностями. Например, да, да, вот да, человек, допустим, страдает нехваткой веса, там нехваткой мышц, и мы можем с астероидами предложить ему, да. да, вот это все. То есть речь идет об этом, да? И особенно, вы правильно уловили мысль, особенно это, вы знаете, вот, вот, вот это вот э, будущее э, в питании, то, чем занимаются сегодня коллеги, выращивая, то есть вот mm -hmm. мясо в инвитро, по технологии инвитра оно, во-первых, вот, способы применения и отрасли, да, это спортивная нутрициология для спортсменов. Mm -hmm. Второе, это, безусловно, значит, внутри то есть это вот все, что связано с воздействием питания на качество старшего поколения, на жизнь старшего поколения. Mm -hmm. Ведь с возрастом вы знаете о том, что тонус Падает. Нашей мышечной ткани, он падает. Да? И мы как раз управляем через скелет мышечной ткани, ведь речь идет, это это мышечная ткань в первую очередь. Потому что значит, и мы как раз можем, безусловно, получить те белковые фракции, которые легко усвояемы старшим поколением, да? и которые позволяют нам, а, на нашему старшему поколению, ведь у нас целая программа есть активное долголетие. Понимаете? Mm -hmm. Активное долголетие. То есть человек в возрасте 67 плюс, ну, это просто законодатель говорит, 67, mm -hmm. там, и плюс и уходит туда, он должен находиться в активном долголетии, то есть он должен все физиологические значит, особенности своего возраста воспроизводить, он должен двигаться, он должен мыслить, то есть он не должен превращаться с возрастом Значит, в человека с ограниченными возможностями. Вот это очень важно. Продлить. И мы ведь иногда с упоением смотрим на пенсионеров старшего поколения. То есть, да, когда в том же Европейском Союзе или в Америке, то есть, когда, значит, они живут полной жизнью физиологической. Ну да. Понимаете? Это вызывает, есть, это полный, вызывает зависть по, по, по, Полной жизнью, когда смотришь, то есть, в 90 лет, там, для них очень важно Нравится она мужчинам или нет женщина, она следит за собой. У нее мужчина тонус, живет, у нее ж, женщина живет полной жизнью, полной жизнью. Полной жизнью, это в том числе и, так сказать, вот, вот все. Можно задать вам всем такой а, морально этический вопрос. вот а, если а, Уважаемые те зрители, если вы а, читаете или смотрите а, м, фильмы, где есть элементы и киберпанка, то есть увлекаетесь этим. Видом, видом описания художественных произведений. А вот там есть такие вещи, что вот искусственное питание будущего показывают. Какие-то да, есть искусственное мясо. Люди едят это мясо, и, допустим, у них резко понимается настроение. Ими, их поведением начинают управлять какие-то мрачные, такие мега- Корпорации в фильмах будущего то есть это тоже показано и нет ли такой вообще опасности что вот допустим но ну вот появится мясо с допустим с каким-то психоделическим эффектом когда да вот вышла плохая новость какая-то там ну, после этого на рынок поступает мясо с хорошим содержанием психоактивных веществ Люди его едят, становятся счастливы, да и вкус мяса этого искусственного гораздо интереснее. Есть ли опасность, что поработят нас вот так вот, таким образом? Со всей ответственностью могу заявить, что мы в Артмид никогда не будем добавлять психотерические добавки в мясо. И я надеюсь, наши коллеги зарубежные в других стартапах тоже это делать не будут. Ну а почему вы считаете, что вот нельзя в Кока-Колу, например, добавлять такие психотерические добавки, и сейчас нами не управляют при помощи Кока-Колы питьевой воды или чего-нибудь? Такого. о это такая интересная тема То есть, во первых пока еще рецепт кока-колы он не опубликован в открытом доступе вот но э, все равно попьешь кока-колы как-то энергии больше прибавляется это факт что кладут ну, наверное все таки сахар, наверное какой-то там больше сахарозы и всего прочего и э, вот мы сейчас немножечко начинаем переходить даже к теме такое, что не искусственным мясом будет жив человек будущего, но и вообще всей этой искусственной едой. И я вам расскажу случай из моей жизни. Одно время я ходил в спортзал, занимался, качался. Естественно, там есть протеиновые добавки. То есть, если вы видите, большая сеть магазинов спортпитания открыта у нас и в городе, и в республике, и вообще в стране, в мире представлено. Сейчас а, купить какие-то там виды спортивных добавок для наращивания мышечной массы, какие-то кислоты необходимые для этого процесса, это вообще не проблема. И а, появился достаточно интересный класс людей, я с ними сталкивался, которые не ходят даже в магазины, они не покупают яйца, картошку, там, морковку, и еще что-то. Они берут вот эти вот э, пакеты э, спортпита, э, коробочки, скляночки, и все это мешает, и тем и живут. То есть представляете? То есть вот люди будущего, они, э, они уже перешли на такой режим питания. Можно ли вот так вот себя обеспечивать вот такими искусственными вещами закрывать весь свой рацион, а? Марат Льдос, скажите, пожалуйста. Ну, знаете, безусловно, конечно. В социальном паспорте любого общества найдутся разные люди. И такие в том числе. Но с точки зрения нутрициологии, безусловно, конечно, правильно это или неправильно, мы говорим. Да, Потому mm -hmm. что человек сам выбирает свой путь, mm -hmm. как ему питаться. К сожалению, мы можем только его э, ему подсказать. Безусловно, конечно, э, если взять особенности нашего организма, для нормального функционирования перистальтики организма, да, все-таки... Э, пищевые волокна и какие то такая вот грубая пища, которая будет, значит, долго перевариваться и будет вот, ну, благосклонно и благотворно влиять да. на всю нашу, на весь наш пищевой статус, она необходима. И ведь э, проделано очень много экспериментов, э, которые, люди, которые... Разные были вот эти вот, значит, группы, достаточно многочисленные. То есть люди, которые... А в течение длительного времени получали переобразную пищу. То есть туда все добавлялось. Ну, на, да, на, да. На, на, на миксере все это сбивалось. Да? И через какое-то время, а, какое время... вот Мы вроде бы все сбалансировали, положили. Да? Но организм устроен так. Он со временем все хуже и хуже начинает усваивать те биологически активные вещества, которые есть в этой пище. Понимаете? Поэтому... Как биологически активная добавка, это можно рассматривать. Но с точки зрения усвояемости, это очень важный момент, да, насколько это все усвояемо. Это вопрос такой риторический, тут надо смотреть индивидуальный статус человека, насколько вот подходит это все или нет. Но в любом случае, в любом случае, вот мы говорим так, можно, допустим, к примеру, начиная с завтрашнего дня, из овощей, из фруктов делать какие-то смузи. И... Три-четыре раза в день по стаканчику, по полстаканчику их выпивать. Эти mm -hmm. смузи, да? Mm -hmm. Вроде бы это все получаешь необходимое. Но мы говорим о том, что необходимо все-таки сделать перерыв. И те фрукты, и овощи, которые ты сбиваешь на овосте, их иногда надо жевать. Ту же морковку, тоже яблок яблоко. Понимаете? То есть, здесь есть физиологические особенности. То есть, то есть, организм требует какой-то И, какой и кли... гликемический индекс у нас всех разный, да, потому что ты когда сбиваешь, у тебя все вот эти вот углеводы, угу. э -э, значит, то есть, а, человеческий да. организм он просит он... какой-то клетчатки, каких-то вот в этих в грубых случае, волокон, да? В любом случае, смотрите, вот еще раз, чтобы вы понимали одну такую вещь, да, то есть э -э, физиология организма она формировалась миллионы лет, да, миллион. То есть вот у нас есть Значит, свои особенности анатомические. Если мы сегодня, то есть, грубо говоря, какими-то маленькими заготовочками будем это все... Вот, да, вот здесь вот суточная доза минералов, значит, там, значит, витаминов и э, большей части аминокислот и биологически активных веществ. Угу. Съели и запили. Угу. То есть, да, какое-то время организм будет это все воспринимать, нет. Но... Если мы начинаем значит, ну, допустим, некоторые, так сказать, нутриенты убирать из рациона, да, допустим, ну, те же, например, вот, mm -hmm. пищевые волокна, да, вот которые то есть, ну, необходимы просто для того, чтобы это все работало, чтобы вся вот система значит, организма человека работала исправно, мы от этого не уйдем никуда или это должен быть какой-то искусственно созданный человек, вот с таким маленьким желудком, моториком, да? Угу. То есть у которого будет вообще, может быть, даже и не мясо инвитро, а просто, может быть, там, жидкость какая-то, угу. условно напоминающая. Ну, это, наверное, То будет очень-очень него... далеко, и здесь э, вряд ли, наверное, само человечество перейдет эти этические какие-то нормы, законодательно, ведь у нас... Законодательно во многих странах запрещены эксперименты, допустим. Ведь сегодня ученые вполне могут клонировать человека и выращивать. Но запрещено во многих странах. Да, этический кодекс. Да, понимаете, то есть, потому что мы уже вторгаемся туда, куда, пока мы еще не готовы. Мы не понимаем, что из этого получится. Поэтому в любом случае наш пищевой статус, он изменится. Если даже изменится, скорректируется, то не сильно. Пока э, мы говорим о том, что мы вот люди в чистом виде, mm -hmm. а не искусственный интеллект, у которого, значит, ну, Такой вот маленький просто, пищевод, только, да, вот. который только просто значит, называется человек, а на самом деле то есть его вот в соседней комнате бу, в, там бу, бу, в, в, в. Инж, инженера собрали то есть, да, и назвали да, да, его да, там да, да. Альберт, Марат и Мария, то есть, и все, мы вот такие сидим. Тогда, безусловно, нет. что... А живой организм, то есть биологическое создание, да, тут, тут мы никуда не денемся коли, от особенности физиологии. Коли у нас есть особенности физиологии и любовь формированными нашими пещерными предками, вот к этому грубому клетке, к этой грубой клетчатке, к этим грубым мясным волокнам. Мария Сергеевна, скажите, пожалуйста, нам. А вот то мясо, которое есть, вы его пробовали? Ну, смотрите, надо понимать, что на сегодняшний день в нашем стартапе и во многих других именно до мяса, такого, какого привыкли мы его видеть, в виде куска или стейка, еще очень и очень далеко. Сейчас мы занимаемся наращиванием биомассы клеток, ее созреванием, то есть клетки из животного собираются на одной стадии развития. Именно мясом они становятся пройдя некоторые стадии созревания. И, угу. кроме этого, важно понимать, что в мясе ведь содержатся не только мясные клетки. Там содержится и соединительная ткань, которая собирает их вместе, которая именно придает структуру данному мясному да, да, куску. Да. Сосудистые клетки, то есть невозможно представить какой-то живой объект, чтобы у него не было сосудов кровеносных. Жировые клетки. Жировые клетки, кстати, отвечают именно за вкус мяса. То есть, если мы будем э, потреблять э, только соединительные тканные клетки и мясные, то вкус их мы почувствуем очень слабо, потому как рецепторы, которые у нас в ротовой полости расположены, которые, благодаря которым мы чувствуем вкус, они, для их работы необходим жир. То есть, если вы даже в животном возьмете кусок мяса и пожарите его совсем без жира, он будет менее вкусный, менее приятный вашему вкусовому ощущению, нежели если там будет жирок. Вот почему, почему все любят бекон? Потому что там прослойка мяса чередуется с прослойкой жира. Так же и здесь. Следовательно, просто нарастить биомассу мышечных клеток недостаточно для того, чтобы сделать это культивируемое мясо. Необходимо нарастить несколько клеточных популяций, а более того, заставить их взаимодействовать вместе, так как они взаимодействуют в настоящем мясе. Это работа ну, на ближайшие несколько лет. То есть, опять же, тут невозможно обойтись одной какой-то научной группой. Это нужны усилия нескольких университетов по всему миру. Вот то знаете, есть... в университетах, мировых и стартапах тоже, в той же Америке, в том же Китае и в других странах, уже какие-то образцы продукции есть. То есть то, что нам показали в 2013 году, это возможно был. Первые вообще, то есть, да, там показали бургер, вот эту вот подложечку у этого бургера, но уже сейчас наггетсы есть на этой, на этой технологии. И люди, которые пробуют, у них совершенно разные ощущения. Я когда к передаче готовился, одни говорят, что ну, это, ну, это вообще не то. Это вот не то, что нужно какое-то время, чтобы наши пищевые предпочтения как-то к этому приспособились. То есть, ну, и вроде бы и мясо, и не мясо, и что-то там что-то есть от мяса, а так вот, другие говорят наоборот, другие горячие энтузиасты этого, особенно это касается а, таких людей, которые сдвинуты вот на, на, на страданиях животных, на веганстве, вот на всем, они говорят, да, ерунда, все, привыкнем, нормально будет, будет даже вкуснее мясо это все, и а, мы а, пока... Видим вот разного рода вот такого вещи, э -э, вкусы меняются. Поменяется ли у людей вкус вообще, вот Марат Ильдович, скажите. Вы знаете, вы правильно абсолютно обратили внимание. Я хотел добавить вот э, к тому же, о чем говорила Мария. То есть э -э для нас, для нутрициологов, особой проблемы нет. Угу. Вот э -э выращивают они биомассу, условно, у допустим, mm -hmm. да? которая по тем или иным вкусовым рецепторам, ну, мы это называем понятие органолептика, да, не подходит для приема. То, то есть это ну, ну, не, как не желе, да, да какое-то? Ну, условно, да. Желеобразное желе, ну, такое, слизиобразное желе. Ну, неважно, в каком оно будет виде, да. То mm -hmm. есть желательно, конечно, это все-таки структурированная, то есть мышечная ткань, которую можно увидеть там, Почувствовать, прорезать Вопрос не в этом, вопрос в том, что на первом этапе И так, кстати, развиваются Ведущие наши стартапы Мировые, да Они просто-напросто недостающие для вкусовых Тут жировую ткань берут Из говядины, понимаете Тот же, допустим, там К примеру Те же вот недостающие Может быть, для формирования вкуса Допустим, там коллагеновые соединения, да, которых тоже, к сожалению, недостаточно пока сегодня. То, mm -hmm. что мы видим э, на том товарном рынке, который инвитро предлагает сегодня. Да, это не только наш стартап, это вообще. То есть, это все проблема решается. Но я думаю, здесь маленечко проблема в другом. Вот вы сейчас сказали о том, что для некоторых социальных групп, там, для вегетарианцев, то есть для веганцев, возможно, это будет решение. Я бы однозначно так не сказал, потому что есть, э, э, так назовем их так, ультра, э, ультра-ортодоксальные веганцы, которые говорят, все-таки это все равно эмбрион животного. Изначально это животного происхождения. Клеточка животного. Неважно, но mm. это животного клеточка. И они говорят, это нам не подходит, нам вот не это. Поэтому, поэтому мы только на них ориентироваться не должны, безусловно, да? То, что касается э, формирования органолептики и вкуса, э, у нас э, в нашей Российской Федерации, в частности, огромное воспроизводство биоресурсов. Вот, биоресурсы. Это то, есть, то, что природа матушка дает без всякого культивирования человека. Ей только не мешай. Она каждый год дает миллионы, миллионы там, дикорастущего сырья. И практика первая показывает, что из этого декорастущего сырья мы можем сформировать соусы, какие-то, значит, добавить элементы декорастущего сырья в традиционный рацион питания, которые на... обманут наши вкусовые рецепторы, и мы будем это воспринимать. То есть здесь еще вот то, о чем вы говорили, то есть здесь... Все новое рождается на стыке междисциплинарном. Нутрициология, генетика, угу. тканевая инженерия, да, то есть мы еще особо не подключались мы этом в этом вопросе. Мы в Я вам для примера скажу одну такую вещь. Угу. Вот смотрите: когда бурно начало развиваться мясное птицеводство, возникла проблема обеспечения протеином роста большого стада птицеводстве и в свиноводстве как решила вообще наука эти все вещи она просто-напросто перешла на синтетические аминокислоты mm -hmm. синтетические аминокислоты до да, которых безусловно не хватало и а, рационы ну в данном случае, допустим кукурузно-соевые рационы то есть Белок был взят основной, с растительного этого. А те незаменимые аминокислоты, которые мы просто не могли обеспечить, там, которые мы брали в рыбной муке, в мясокосной муке, мы начали добавлять а, значит, вот эти аминокислоты синтетические. Но ведь пиццу не обманешь или животное не обманешь. Она ковыряется в этом корме, не ест, нет продуктивности от этих кормов есть такое понятие в животном она хочет переваривать К ко конверсия да, корма не усваивается не растет то есть да? как вот вы говорили человек да, да, добавля... да, та, начали, та начали добавлять что начали добавлять синтетические ароматизаторы и птица потихонечку начала или там свина по начала этот корм поедать О. поедать и помимо того, что там рассчитано энергопротеиновое соотношение правильно, чтобы усваивалось это, и была хорошая конверсия в животноводстве, был экономический результат. Помимо этого, вот эти вот рецепторы животного, которые нам, человеку, пока непонятно, они помогают усваивать и давать хороший результат. Или то же самое сегодня в колбасной промышленности возьмите. Да в любой Мы берем выведите, сегодня да. колбасу, в которой априори нету вообще ни одного грамма. И мяса. Только колбасу, да, Досыч, да. не только колбасу да. Мы ее режем, режем, да, значит, делаем из нее какой-то бутерброд. И идеальный вкус советской колбасы получаем. Даже лучше, чем советской колбасы. Хотя на самом деле там вообще нет никакого куска мяса. Она и выглядит понимаете? красиво. Колбаса она и выглядит красиво, она и не портится, ее можно на даче. Вот я на даче оставил там кусочек колбасы, то есть через два года приехал на дачу. Лето прошло, зима прошла, весна не это. Но она как была, так и была. Она даже не портится, потому что там, представьте, сколько там консервантов заложено, то есть в этой колбасе. Уважаемые телезрители, идете в магазин, там не только такая колбаса, которая, колбасой может быть только по названию, но и молоко, какие-то виды соков, например, да, вот иногда там люди пьют сок, а там сок это химия, химия и жизнь, как говорят в таких случаях, и мы уже, если вас пугают вот эти вещи, связанные с искусственным мясом, вот что такое, вот, да, мы уже живем, мы уже по другим продуктам едим достаточно искусственные вещи, и а, как эти достаточно искусственные вещи повлияют на нас, это еще вопрос. Но вот давайте вернемся все-таки к нашей а, теме, теме нашей беседы и а, поговорим немного о других аспектах, связанных с производством искусственного мяса, а, таких вот экономических, климатических. А, вот я скажу, я когда готовился, а, я с ужасом читал цифры. А, то есть одно дело, ты читаешь вот как-то там отвлеченно, а когда начинаешь это смотреть и выявляется такая цифра, что в год убивается 70 миллиардов животных. Это для того, чтобы мы сохраняли свои мясные привычки. 70 миллиардов, об этом говорят защитники животных. И а, вы, вот такой огромный массив 70 миллиардов животных, это еще Мало, потому что человечество растет, нужно их еще больше, их еще больше. А с этим возникает огромное количество негативных эффектов. Ученые говорят, вот пресловутный парниковый эффект, которым эм, обвиняют это, заводы, фабрики и все прочее. А оказывается, животные, вносят, животные производят столько парниковых газов, есть, есть и эмиссия метана, есть, есть, есть и эмиссии углекислого газа. Животное производит столько, что 50, есть оценка 50% от всей эмиссии парниковых газов, это больше, чем э, все виды транспорта на планете вместе взятые. Это все производит животное. На животных уходит огромная уйма воды. Чтобы получить 1 литр говядины, нужно 43 тысячи литров воды животное пьет опять-таки вода загрязняется потому что вы если проедете мимо вот этих животноводческих ферм какая бы она хорошая ферма не была но там есть и экологические последствия и кроме того производство в таком огромном виде то есть 70 миллиардов животных они не должны болеть ведь то есть они должны быть устойчивы к инфекциям их пичкают чем только не пичкают, пичкают и анаболиками, пичкают и лекарственными препаратами, чтобы они не болели. И у человека сейчас вот, ученые, генетики, они биологи, они со всей а, предосторожностью они, они, они предупреждают, что появляются устойчивые к лекарствам супербактерии у человека. Потому что люди начинают. Люди Едят годами вот это напичканное лекарственными препаратами мясо. А, а, а, ведь препараты, они, конечно, уходят при там варке, какая-то часть разрушается, какая-то гибнет, но все равно они попадают у нас. И мы тоже уже скоро а, начинаем становиться, мы как есть такая поговорка, мы то, что мы едим. И мы тоже начинаем становиться вот таким вот хранилищем вот этих вот синтетических и синтетических, и лекарственных препаратов, которые попадают в нам в пищу. Вот эти вот, а, а, все вот эти вот негативные аспекты, о которых можно много-много-много-много говорить, они действительно снимаются производством искусственного мяса, этим производством заданной, заданной палитрой аминокислот, питательных веществ, нужных препаратов. Свободными от вот этих вот лекарственных э, добавок, которыми сейчас пичкают животных. И мир, он действительно преобразится и очень сильно изменится. И вот мы сейчас перейдем к той части э, нашей беседы, которая касается именно вопросов этики. Потому что сейчас достаточно очень сильное предубеждение в области вот экспериментов, связанных э, с искусственным мясом, э, например. Но вот Простой пример. Вот я, допустим, мусульманин. Курбан Байрам. Кого я буду резать, когда будет вот искусственное мясо? Я шучу, конечно, но мы э, здесь, э, является ли вот, вот такой вот вопрос даже простой, является искусственное мясо халяльным или не является? Вот об этом даже сейчас теологи спорят. Вот ваше мнение вообще? Есть ли что-то а, тут? Вы знаете, э, вот такой глобальный вопрос вы подняли. Да? Давайте вот начнем с цифр. Во-первых, как это все влияет на наше общественное здоровье. Я приведу вот несколько цифр. Возьмем за последние шесть лет. Угу. Это расчет Ростата данные Минздрава Российской Федерации. Берем категорию зарегистрированных больным угу. с диагнозом, установленным впервые в жизни. То есть впервые людям ставится этот диагноз, помимо тех, которые есть уже на статистике. Допустим, возьмем из социально таких значимых болезней так называемые, то есть болезни, характеризующие повышенным кровяным давлением. В 2013 году было 885 случаев, впервые поставленных, значит, диагностированных у нашего населения. В 2019, угу. к сожалению, 2020 года пока в Рустата еще нету, по понятным причинам. Рустата идет маленечко, то есть с опозданием. Вот за 2019 год, да? Угу. В 2013 885 тысяч. В 2019 году — миллион семьсот двадцать семь. За шесть да. лет — двукратное, двухкратная. То есть это вот как раз о, о чем мы говорим, да? Почему, то есть, значит, ведь э, характеризующее повышенным кровяным давлением. Но это не только всесосудистые заболевания, хотя в основе всесосудистые заболевания. То есть это опять химический состав мяса, которое мы едим, качество продуктов. То есть, тот же, вот, та же э, липидный состав, который сегодня есть в мясе инвитро, да, и, э, значит, э, в мясе в классическом. Mm -hmm. То есть, мы все время говорим, жирное мясо, источник повышенного холестерина, значит, соответственно, атеросклертические бляшки, и это все, безусловно, сказывается на, значит... Это все потом, значит, о чем мы говорим, да, все сосудистые заболевания, Хотя чтобы мы понимали, природ. это самая первая группа заболеваний, которая дает нам преждевременную причину смертности. Самая большая часть населения, преждевременная причина смертности, все сосудистые заболевания. Вот, повышенное кровяное давление, и потом периодически это все переходит там в ту или иную, то есть гипертензию, то есть и со всеми, так сказать, вытекающими последствиями. Дальше. Еще хочу обратить внимание, болезни эндокринной системы, расстройства питания нарушения обмена веществ. 2013 год, 1 527 0, в 2019 году уже 2 миллиона 17,0 человек. То есть 35-40% роста. Болезни системы кровообращения, да, то есть mm -hmm. это уже более детально. Здесь в том числе среднесосудистая система, 2013 да? год, 4 285 0. И 19 год 5 миллионов 136 тысяч человек. Рост тоже. Более чем 30%. Марат Идущенко, то, то есть тенденция, динамика, она, динамика. к сожалению, не очень хорошая. И здесь еще есть один такой момент, мы это статистически видим. Нам говорят, что последние 6 лет доходы населения не растут. К сожалению. Мы можем. Это Росстат сам говорит. Соответственно, Качество продуктов, которые мы можем себе позволить, ухудшается. Соответственно, это, пусть не в геометрической, но в арифметической прогрессии, влияет на рост тех или иных заболеваний, которые так или иначе связаны с несбалансированным, несправильным питанием или с качественными показателями значит, того тех, продуктов, которые, той пищи, которая есть сегодня на рынке. Ведь законодатель четко прописал, усилен лабораторный контроль по показателям качества пищевой продукции в соответствии с принципами здорового питания. Это еще должно было начаться еще в 19 году. Усилен контроль. Понимаете? Безусловно, здесь, конечно, нам предстоит огромная серьезная работа. То, что касается э, влияния животноводство на э, экологию э, я вам вы безусловно все правильно говорите безусловно э, любое животноводство особенно э, в российских условиях в условиях промышленного производства и интенсификации оно Оказывает огромное влияние В первую очередь и на экологию И значит, во вторую очередь То есть с ветеринарной точки зрения Не только экологически Ветеринарной точки зрения Любое промышленное предприятие животноводческого, да, Оно представляет опасность В том числе и по инфекционным заболеваниям То есть та или иная вспышка птичи или Какая-то там африканская вот. чума свиней да, Мы находимся рядом Поголовье, свинопоголовье, птицопоголовье, контакт человека, хорошего мало. Над этим есть смысл думать. Но я приведу один такой пример. Есть э, такое государство под названием Швейцария. Угу. У нас очень многие люди э, пытаются копировать опыт там, лучших западноевропейских стран. Вот Швейцария. Горная страна. Если убрать горную часть которая не приспособлена ни для ведения никаких сельскохозяйственных работ, кроме какого-то э, откорма на субальпийских площадках. Да? то есть Там невозможно выращивать ни зерновые культуры, ни технические культуры. То есть вообще заниматься то есть, не это. Да? Просто это горы. Но если эти, э, э, эту площадь мы убираем, оставляем более-менее площадь пригодную, то площадь Швейцарии в пять раз меньше, чем в республике Татарстан. Да. В пять раз меньше. В Швейцарии... При той стоимости, вот вы представьте, сколько стоит там земля, да, то есть если даже наши миллиардеры, они не тянут иногда швейцарские, нам кажется, что они богатые. а на самом деле по швейцарским меркам это не очень богатые люди, да, сколько она там стоит, там вы не найдете ни одного животноводческого комплекса, ни одного. Когда мы приезжаем в Швейцарию, специалисты, и они на нас смотрят, мы вот мы рассказываем, говорим, вот мы э, от поля и до прилавка выращиваем, да, что такое от поля? Сам имеешь поля, выращиваешь то есть, зерновые культуры, сам имеешь комбикормовое производство, перерабатываешь комбикорм, который есть, сам имеешь откормочное производство там, или родительское стадо. И в то же время значит, у тебя есть и убойный цех, и у тебя есть и переработка колбасная, и еще и свои фирменные магазины. Сетка. От поля до прилавка называется. Те же европейцы или швейцарцы на нас смотрят и говорят, вот у них все это узко специализировано. Он наверное, занимается откормом. Приехал человек, который на вот этих вот, значит, скотовозах или птицевозах увозит эту птицу, забивает, и он возит это все, значит, там, с двух-трех районов. Продавец, значит, выращивает, фермер выращивает корма, продавец продает, то есть специализация и кооперация, и работает как часы. Типа И э, если вы по Швейцарии, допустим, или по любой стране едете, да, где вообще земли-то нету, просто вообще просто ее нету. Я еще раз говорю, вы никогда не найдете ни одной птицефабрики, челны, броллер там нет, камский бекон там нету. Но Швейцария при населении больше, чем Татарстане, имея земли, полностью по некоторым товарным, животноводческим продуктам закрыта. Она полностью себя обеспечивает. Понимаете? То есть, я... то есть едешь и смотришь, вот птица поголовья, бройлеры, тысяча бройлеров бегают, на вес, значит, в каком-то этом, или там, к примеру, курица-несушка, тут же все это традиционная технология, то есть, безусловно, я хочу сказать, что вот органическая животноводческая продукция, да, она, если мы отработаем технологию, создадим условия для того, чтобы субъекты малого бизнеса на селе развивались она представляет огромный интерес с точки зрения глобального миропорядка. Мы можем в России, благодаря нашим вот огромным возможностям, мы можем обеспечивать рынок качественный, в том числе животноводческой продукции для этого. Но это опять же не снимает ответственности с того, чтобы не поддерживать э, ученых, которые занимаются будущим. Да? Выращивание в инвитро. Этим тоже нужно заниматься. Уважаемые телезрители, для тех, кто поспешил хранить сельское хозяйство в свете наступающих так, мощных, агрессивных, молодых стартапов, которые занимаются искусственным мясом и искусственными продуктами, вот хорошие новости вам Марат Ильдусович несет. Он, он нам глаголит о органической, об органическом животноводстве, о такой здоровой, натуральной органике, и где особо не будут мучиться, как вот сейчас животные, и намного гуманнее будет подход, но все-таки, вот если брать действительно морально-этические основы, связанные с наступлением, с наступлением эры искусственного мяса, она непременно придет когда-то, когда но Человечество, вот мы видим, оно пока не будет отказываться полностью и бежать за этим искусственным мясом. Все-таки, как мы уже услышали, есть а, какие-то а, вещи, а, есть какие-то вещи, которые нельзя, вот невозможно вытравить. То есть мы будем обязательно к этому обращаться. Наш эволюция наша устроена так, что мы должны вот именно переваривать, должны брать и брать это все не инвитро а инвиво а из земли из а, земли из воды и всего прочего поэтому не спешите хоронить сельское хозяйство и а, я думаю что сегодняшняя передача она действительно в какой-то мере выполнила свою просветительскую функцию наша беседа а, затронула ряд всего лишь только затронуло, потому что об этом можно разговаривать бесконечно. Здесь очень большой пласт есть и морально-этических отношений, и эм, ну, экономических последствий, климатических, э, экологических последствий. То есть э, мы э, прогресс на месте не стоит. Мы видим, как все страны сейчас пытаются нащупать свои пути в области э, искусственного производства продуктов и... А наша страна не исключение. Наш Татарстан не исключение. И КФУ не исключение. Здесь все работают, все работают, все прогрессивное человечество. И поэтому на этой ноте, к сожалению, не все темы удалось затронуть, но на этой ноте, я, я уверен, мы вернемся и наши гости опять а, при, вернутся в эту студию, расскажут что-то новое и дополнительное, что сегодня не прозвучали. Поэтому я их с удовольствием... Еще раз вам представлю э, и поблагодарю. С нами были Калимулин Марат Ильдусевич, директор автономной э, научно-технической и некоммерческой организации «Институт питания и охраны здоровья», э, кандидат экономических наук, э, автор десятка статей, связанных э, с функциональным питанием. И у нас э, была э, Абызова Мария Сергеевна, э, которая нам действительно сегодня очень много рассказала по технологии, по каким-то таким интересным техническим вещам этого всего процесса. Она аспирант кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Ну а С вами был я, ведущий Бигбов Альберт. Огромное вам спасибо. Вам спасибо за приглашение. Спасибо, и, спасибо. всяческих пожеланий ваших дерзаниях и ваших Спасибо. разработках на этой теме.